За мир во всем мире. Я только в чат рулетки четверо телок поймал. Пожалуйста, здравствуйте. Да, доброго вечера. Ну, да, все, точнее дня, да. <кх> да я вот э в это выпиваю. Позвольте выпить за ваше Ох. здоровье. Ну, а сказать, сможешь что-нибудь? Ну, mm, uh, давай, тост Ну, давайте За мир во всем мире Сейчас это вроде как актуально Знаешь uh. А до этого что было, что не было? До какого этого? До моего, до, этого до, до моего тоста, или что? До да, тоста, что? Когда -то, что-то случалось, да то, что у нас что-то случалось, регулярно что-то случалось. Самый, Пошел. Ух ты, нихрена себе, сколько что-то загорем. Здравствуйте. Здравствуйте. Блин, ск ск сколько у вас время? Четырнадцать? Чеснадцать. 14.16. Нормально вообще? Вы, это, у вас там что-то где-то сбилось, потому что мы либо в часах расходимся. 16.42. Вот так уже правильно. Там кто-то спал, а кто-то переводил другому часы, да? У вас там какая-то такая это, э, теология. Так. Так, значит... Я... Ну, пиздец, я только в чат, я только в чат рулетки четверо телок поймал, блядь, за, за это за пиздеть, блять. Ладно, хуй с ним ты важнее, потому что ты в это реальный, а они так в записях экрана останутся.